Эй, hey, hey. всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня у нас будет обзор на мармока. Да, наконец-то я успел заснять э, видеоматериал по поводу мармока. да, я давно хотел это сделать, но почему-то руки не дотягивались, потому что у меня были грешни, как понимаю, потом появились руки, и вот теперь я здесь, да. Давайте посмотрим виде видеоролик мармока который выпустил про CSGO, давайте, и сегодня еще с нами будет Red Bull, если не против. В так спасибо. Ярость, Реклама, которую все, мы, конечно же, не ждали, но она появилась. локации. Теперь в распоряжении десятки уникальных танков. В обновлении появились новые игровые механики. Одна из самых детализированных карт и улучшенные эффекты взрыва. Качай бесплатную игру по ссылке в описании получай бонусы. Давай, заходи. Поехали. Да не дам я ничего, кроме как в задницу. Что? Опять. А, ну я, знаешь, типа Жжухана я понимаю, конечно, его там стереотипы, его там эти. Различки, ну блин, уже заколебал. Он по, по поводу яиц постоянно шутит, либо про жопу постоянно. в заднице, мы вообще не экспериментируем. Стой. Стой. Как родной. Стой. Весь мой курс английского языка. Stay... Стоя. Или <плеси> or... как это? Хай. Да. Да, вот я забыл, как темка называется. Как темка называется? Темка, блин Аппортанэл. Аппортанэл. Ты Ой, новый музончик подъехал. Нормально. кстати, в том выпуске, не помню, музыка тоже понравилась. Здесь тоже прикольная. Потому что, понимаете, вот эта вот музыку, музыка, которую у нее играла, помню, раньше в, в интро, ну, она прикольная, она уже такая уже была косячена, типа уже все надоело. А вот здесь уж такое прям мощная. Вот у меня такое же, помню, было эмоции, когда я увидел КСГО вот с этими вот, вот с этой хернёй. Что? Что? Прикрой! Ставлю 4 сиси. Окей. Okay. торба с яйцами, заходи. Ладно, пацаны. Я пошел. Куда ты пошел? Да? Сука Этот крадется кошечка, блять, Я не слышал, тихо Я кот Могу яйца То Тут что, испанку ветром пронесло? Вряд стоят все Все зиги кидают, блять На машине, отлично, спасибо Как раз ты чесалась Еще один без головы на Б у меня очень мощное дежевлю, пацан. <связывая> Опа. Я ему отомстил. <связывая> отомсти. отомсти. <связывая> На, нахуй. <связывая> <связывая> Опять дигл, да? Не-не, нормально, это может еще более дигл, да. Бля, зачем они форс? А, тогда я тоже коллаж возьму. А это считай понапрасно буду крахмарить трусы И шорты вон вроде как. Ну это я синхуй. Настрелял, как бы. Вот никогда не появляется мне делать такие нормальные фраги. Кстати, CSGO после вот этих новых обновлений, которые у них появились, просто пипец лаги появились. Я не знаю, почему и с чем это связано, но реально появились дофига багов и фризов. Бананы. Не знаю, с чем только связано. Не тут пошли нах. 4 хп. Ладно, я на верочку просто отыграю. Пока я пленчу, жалкоину мою не трогать. Спасибо. Ой, идет, идет, слышь. Окей. Так. А тут появились шансы. что он делает? Да не. Нет. Не-не-не, уходи пока тмка. Придурок. Пора, пора, пап! Мид еще много. Смотрите, что бомбу из-под носа не стыри. Ебать, он, конечно, матер кинул мид, просто классно. Я чекаю под флешку. А вот и наша принцесса. Что это? Оф-фофо. Оф, оф, оф, оф, оф. я Тупоё, блядь! Ты понял, да? Ну что? Типа, иди плачь, что? Я не знаю, я не знаю, я лапаю просто. ему надо? Он говорит, плачь, типа тебе? Да, да, да, да. Причем тут он выиграл раунд и ему говорю, иди плачь. Почему? За что? Зачем? Да. Ну, как бы есть, но их как бы нет. Блин, там мрач стоит каждый раунд на медуза в а Что? И шаг. Класс, Да. Понятно. Тогда бомба-то у нас на меду. Сзади, Малик, сзади, сзади, сзади, Прикольная музыка на фоне. Ты сзади шавка ходишь. Кая не Он на т спавни, смотри. Что?! прикрой чисто, чисто. откуда ладно. он знал что он на, на тиспауде? откуда ну ладно ладно это человеки в ксго играют. я не играю в ксго уже какой год уже второй что я не помню так что это так, его как? соображение такое есть джангл один я один теспауд у меня идут один, один а. у меня вапа порвал ему жопу через а, угу. опа это нехорошо Фу. ладно надо взять бога за яйца о, ку-ку, бля. Ку-ку. Ты повернулся, что такое? Я так понял, я иду на сей. У них слишком до хрена времени, чтобы меня не найти. Вот уже спрыгнул. Так, где моя женщина? блядь. Что? Это самый охотительный сын. Да. Ты сейчас давай сдохни, дай мне ВП свою. Пошел ты нахрен. за что не сдох? Спорим, он ВП возьмет. Просто спорим. Смотри, чек, убью, бит, а, слушай, мне VP надо сейчас, давай сдохнем. Так как меня бить, центр обезьяне. Under Вот первый раз, я как понимаю, я вот в видеороликах смотрел, смотрю. Первый раз показывает видеоролики никак, он там типа он всегда выигрывает. А это сейчас вам первый раз показывает, как для меня. Первый раз показывает, как он умирает. Он последний бител Да. Короче, пора его. Я, Я потому что не все выпуски Бармоку смотрю, так что А, вот. это ты был, ну, блядь, без сомнений, какой аутизм, блядь, АВП берет, он. Блядь, был, блядь. Все было хорошо. Я бы охуел. Да. Что Четвером мы против одного Вандера. Когда он зажат, ему нельзя спрятаться, это просто апофилотебилизм, нахуй. У меня наибольшее время жизни. Белизм, блядь. Сука. Хеллоу, он там получает Когда ляжкой сел на яйца и такой Я взял бомбу иду на Чего? А почему там счет 16-19? Я, конечно, что-то не знаю, но Сколько теперь у нас матчей? Типа Раньше, когда ты играешь в соревновательный режим, там всегда 16-16, а теперь почему-то 16-19. Это может что-то какой-то новый баг, или может быть новое. Ну, может, добавили какой-то там дополнительные раунды, я не знаю. Но да. Спасибо. Давай. Ааа! Давай. Да. Сука. Сука. Ну блин, ну, играли как играли. Цель, как или играли или ну, давай... Прям четко просто... Спасибо за игру! Ебанно, блять. Пиндельные к месту советы, но ничего то носом воротили. Да. Тихо, порфа Шорт, шорт один, шорт видел, шорт пошёл. Это будет. А, кон... Андерп... Сверху! Блять! Угу. У меня говно по яшке потекло. Ооо, окей. Я тебя вижу. Я думал, что не вижу, но я тебя вижу. Яма есть? Еще один остался, дать тебе? напугал. А бы и не пах? Мид, вижу его, вижу его, Марин. О, merci, merci, лопидо. Когда знаешь французский на 100%. отлично, папа нет, типа ты понял одну фразу из французского и ты уже полностью знаешь французский язык МКМ и ты чего сделал? А и науше выбросил аВП ты просто имбецил, блять, я хотел графики поставить я нажал на Г вместо Т, блять да, Откуда? Откуда? Откуда что? Я не да, да, да, да, Откуда Что? да, не знаю. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я надеюсь, они будут на рожом лезть. Будут, конечно. Да, топ нет есть. Да, ша! Поперли все разом. И у меня тут. Угу. Вас <coughs> в лесу трогали, хули побежали все. Суицид. Далеко еще пока что. Понял. Так я респучек могу. А я жопу перекину пока. Угу, О! У -у -у. У -у -у. Четко. Откройте мне форточку. Ладно. Уля, Б? Твою! А, Суйцы! Все, все, погнали вместе! ха Победа! Я чумачач, я вообще столько чумачеч, мне пох, мне сникерс посорить могу, понял. Зачем? Не, кстати, очень мне понравился вкус сникерса, когда он, помню, был типа с орешками, вот такими солененькими, он был очень вкусный. Не понравилось. Мари, уже не идут. А так? Не-не-не, они сейчас тайминг опять какой-то поймаю. Давайте, рискните. Трахну во все дыхательные. Тиспаун еще один. Двое спауны еще. Блин, ребят, я опять один лонг, помоги. Ти. Получается, двое спауны, один еще один. Спасибо за раунд. Кажется, мы взяли раунд. Да. Я всем привет, друзья. Нежданчик, да, знаю. Просто, просто, все очень просто. Давно CSGO не было. Кажется, я так говорю, каждого выпуска по CSGO. И она должна была выйти раньше, халфы для Virtual реальность Но как я мог отложить столь долгожданный религ? Ну да, ну да. Спасибо всему. CSGO немножечко задержался на таможне. Но вот он тут. А я уже не тут. Всем пока, пока, пока, пока. Не забывайте про мою мобильную игру, ссылка в описании. Mm -hmm. Спасибо, Спасибо за вам. вторую Мне рекламу. Я не могу впадлу накладывать эффект эхо, поэтому я симитировал эхо ртом. Да. Это еще что? Я как-то раз ртом симитировал в один... <свят> Что? Что? Ну ладно, если вам понравился сегодня вып выпуск по Мурбоку, мне вот реально понравилось, потому что он, конечно, такие прикольные шутки говорил, когда еще про старых жил, помню, был прикол, когда, типа, там, сейчас покажу, мне очень понравилось. Или просто вкратце про Тиму. Уебал. Ладно. Короче, мне понравился выпуск, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно же, не подписались. Нажимайте на колокольчик. С вами был Тимур Тимурлай, всем удачи и пока-пока. Да. Да.